Сантиметр да ну, то, На тормоз на газ, нажми вверх. На тормоз На тормоз нажми И на газ Ты хотел на видео снять Снимаешь уедь. А ты какой тормози, какой? Да, вот так работает. Это так же работает на балусе. Ну мы же не на болоте сейчас. Полностью держит колеса на тормозах. В чаче. Давай колеса снимем. Точно, ты нажал на тормоз и крутишь рулем. О!